Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас очередные ваши посылки, которые мы отправляем почтой России во все уголки нашей большой страны. Уезжают и ящики ПНД, и сиденья, и лобовые стекла для толкачей, и различная мелочевка по типу комплектующих, звездочки, ремни, подшипники. Все уезжает почтой России. Отслеживать свой товар можно на сайте почта.ру. Треки мы присылаем как личное сообщение от имени группы. Заказ комплектующих можно сделать на нашем сайте буксклаб.ру Либо в нашей группе ВКонтакте мотобуксировщики Железная Собака. Всем спасибо за просмотр. Пока.